<связывая> да, и ä, были чудесные два дня, <связывая> сегодня еще они там, но <связывая> да, наши вернулись сознательные <связывая> на служение. <связывая> вот, ну и мы обычно после конференции, они приезжают наполненные, <связывая> особенно <связывая> Особенно, <связывая> особенно <связывая> когда отдают, и <связывая> <связывая> мы, естественно, попросили их засвидетельствовать. <связывая> Давайте поприветствуем нашу молодежь. Я? Ну ладно, я начну, хорошо. Так, были на конференции. Мы были на конференции. И это была необычная конференция, это необычная конференция, потому что раньше мы ездили на конференцию э, в кругу своих верующих и это просто наполнялись. Мы на конференции и там все на а в этот раз там была большая группа неверующих людей. Кто группа неверующих хора. И в этот раз было необычно и нужно... И мне очень необычно было, как все просто начали говорить о Боге То и об Иисусе. Очень необыкновенно, как с очки забочных это говорят за Бог, за Иисус? Потому что, Кстати тоже говорила, что она представила, как бы это было для нас. За счёту как-то Стасика Если бы бис... мы были неверующими. Представим, Мессии, как бибело за нас, за губях ми неверующими. И мне кажется, я бы испугалась. Я <laughs> сегурну бихус и стреснула. Но даже в первый вечер уже было ощутимо присутствие Бога, из этого даже позавчера вечер, я с этих мы присутствую на пол. Вот и молодежь была достаточно открытая. Молодежь тебе ходос то И очень было прикольно, что никто не знал, как, ну и наша команда не знала, что будем делать. И не, даже не знаю, как мы кого И э, была импровизация, которая удалась... На, на, на успех. Oh. и <laughs> которые упразднации и даже э, Светлана Спивакова, которая проводила женскую встречу, ну и для девочек и Светлана Спивакова, okay. кое-тупроведишься кого учиться она и... тоже не знала, что будет делать, но дух святой прям очень хорошо повел всех сейчас слышу, не знаешь, кого что проявил, бачу в свете дух не поведи всячки ты вот ну и очень круто, что было столько молодежи даже как-то и устали после этого. Много готина учебях, а много молодежи живут, бачишься измурившими малку. Раньше мы всегда говорили, что еда была вкусная, но в этот раз... не ...неправда дни, вкусно дни, было. Многие кассы, чей храната беши вкусно, бачишь тоже вот ...нямо докажем так. Вот, и мы поняли, как на самом деле питаются беженцы. И разбрахмы, как в сущности хранят беженцы. И еще... Потеряла мысли. Ну еще у нас был конкурс талантов. и вообще мог бы конкурс на таланте. И оказалось, что э, были такие таланты. И даже выступал один мальчик, который танцевал степ. Да. И даже я мог такие вот таланты, но там вообще танцевал степ. Хотя по нему не скажешь, что он таким, таким занимается. По не бы мне если занималась такого нечто. <связь> вот. И еще очень понравилась на женской встрече и много у меня было с женской как а, вообще все вещи были очень нужные и атмосфера была такая вот очень нежная, очень такая и, и не грустная, сказала хотя бы веселые нечто и, и услышали не то там, не то, не то ты не то да Больша и много такая интересная атмосфера так. да и очень интересную вещь сказала Светлана, что а, мы вот женщины, девушки должны быть не эхом, а голосом. И Светлана, кстати, интересно мне, что очень ни женщины не, не требуютось да мне эхоту, а чит требуютось да мне Но когда мы пытаемся скопировать кого-то под... и повторять за кем-то другим, то мы становимся эхом, а да да не голосом. мы вами, да копируем, я то да повторяем не становимся эх, эхото, а не гласот. Вот. И что нужно найти свою уникальность и свой уникальный голос. И что требуется да намерим свой то за свой уникальный глаз. Вот мне понравилась эта мысль очень сильно. У меня много Михаила Вот еще когда был конкурс талантов, я подготовила одну песню. А конкурса на таланты я сподготовила хождение на песен Вот. Оказалось, что там никто не смотрел фильм "Ирония и судьбы". А, си, там никто не глядел а, фильм "Ирония на Садбате". Вот. Я просто взяла песню у, если у вас нет тети, что-то в всех песен то там о куниамателили. И встала туда а, именно наших. И в мыкнах там имена были наши слушатели Когда-нибудь вы узнаете эту песню Вы ее учуете, да, эту песню Было очень смешно, потому что я не умею играть на гитаре Я особо не пою, но я решила играть на гитаре и петь одновременно Я не на гитаре, но время не тупее, у вас решили, что это на правильное время Потому что мне показалось, что я со всеми близко познакомилась достаточно Чтобы это показать История, что-то познакомилась достаточно, что все это покажут Ну, это все Литва. Конференция прошла очень классно. Конференция ты мина много добре. А, вчера вообще я почти не спала. Вчера почти не спах. Просто прострадала под прустинкой. Просто Простынка. страдах про, под трустinkкой. Э, сейчас сейчас, сейчас жах. Да, просто я пришла в комнату позже, девочек, которые со мной жили. Ставят и дохмалку попроснули. И живя с И я сразу легла в кровать. И поняла, что я под простанёй только. И разбирала, чьим ослабо чаршав. И смотрела на девочек, они тоже под простанёй. что Я, я могла. Так и должно быть. Я с значит просто И целую ночь страдала, страдок, супер студент. Много студент. <laughs> <laughs> Имам <laughs> трекванила, а что они просто <laughs> <справились> <laughs> с правительства. Гор... <laughs> Четыре просто не проверили, проверили yeah, что я <laughs> А я пожертвовала собой, чтобы а не, не разбудить. И тоже не, не проверила, если я И все, что он не проверила, даже ли ему дело. Да, сама себя измучила. Измучила без син. И на, следующий день, на я, следующий день, конечно, казалось, что вообще нет сил. И мог Но Бог реально наполнял перед каждым нашим служением. Но предся, преди всякого служения Бог много сил, не исполнялся с силой ты. И когда мы туда ехали, нам сказали, что это тяжелая молодежь. меня там, Модершить и там са тышки. Что больше из них в депрессии побольше тут у тебя са депрессия? В... В... разочарование. Ты са какой-то. Агрессивные но когда мы приехали, мы ну, там? Бог просто настолько расположил сердца их сердца к нам и соццатей бехато уквовал твореником нас. Что просто реально столько смеха мы давно не слышали. То много смеха не смечивали уда. Для меня было очень весело. и они были Настолько благодарны. И настолько был Классно, они нас все вышли провожать. И когда вчера заминала, мы всечки всечки такие злязы, когда не спрашивают, вот так стали все вокруг группы. Все за И что-то один одни толк другие да другие Короче было весело. Весь много весело. И я очень рада, что у нас новая поддержка в команде. Много радовым, в нашей Потому что мы известные тем, что у нас веселая команда. Известны, в церкви у них все по плану, все по расписанию, все четко под контролем, под надзором. По на Пловдив, под контрол, по мы всегда поддержали. Импровизацией. Импровизацией. И, блин, на импровизации И, блин, Олег очень, у него тоже дополнил своими шутками нашу команду. У Олег э, дополнил нашу команду со своей шаги. Влад просто разорвал танцбол, там просто никто такого никогда не видел. Влад на вот при этом зубов, не вижу такие вот танцы, приди нашей церкви дополнила на не се дополнила. Девочки очень классно нас поддержали. И мы нас. в прославлении. Подкрали, нас, в прославление, просто в команда становится все более насыщенной. все и по Поэтому спасибо Богу за Благодаря то, что на Бог, нас поддержал, что Он дал мудрости, как прислужил. дал мудрости, когда проводим дал нам команду, такой. экип. Вот. и А, ну да, значит, ну, хорошо, хорошо побывали там. Да. До временно а, Да, получается, что. Ау... Когда мы туда приехали, ну, я, ну, я смотрю, ребята были такие еще были меня зажаты. Когда уйдут, мы там хоро-тебя достаточно затворни. И ну, там, получается, организаторы, они очень часто призывали молодежь там выйти. И, и организаторы постоянно дырпах хороста да излезет, да устанут. Да, и я вот как первый раз вышел, чтобы показать пример, чтобы вот, типа, вот. Я спорю, я буду когда покажу пример, да не все притеснял вот. Мне кажется, я уже, ну, потом впоследствии я начал переусердствовать немного, то есть я уходил. И, уже, и впоследствии все вот. при старах. Да, и как-то странно было, потому что я выхожу, и как бы, ну, тат, тут все украинцы и какой-то азиат. И больше странно, что тут, бяха украинцы и самоасняков азиат. И как бы этот, канадский пастор мне спрашивает, а ты вообще кто, кто такой? А канадский да. паспорт да? Э, пастор мапит, а ти из общества койси. Я говорю я, я кореец. Я скажу, массам куриец. Курец немного похож по звучанию на украинец. А куриец да. звучит как это украинец малку. Хотел сказать, что как большебочка бы вышло, я такой, И из какой-то кашечки, кажучи... гречка. Ну, ладно, да. так. А -а что еще хотел сказать? А, ну, ну вообще, как бы, там был такой еще вопрос один, когда канадский пастор спросил, типа, где, есть ли кто-нибудь здесь, кто не принял Иисуса Христа? И пастору задали вопрос, им или не какой-то приел Иисус Христа? Поднимите руку. Как бы. Я смотрю, никто не поднимает руку. Я с чинюку не Я подумал, ух ты, зовут ну, все христиане. Я вспомнился, эх, ех, ету качкисо-христиане. Я такой думаю, вау, ну тогда можно особо так и прям не париться. Не можно, я уже понял, какие, Ну или после этого вечера сбрах, как вы в брах, как и христиане всушно собрались. Потому что потом уже мы, ну, там мы собрались в круг. Что-то после этого все собрались в круг. А, и получается за нас молились. И симолиха за нас. А, Пастора. Бастули Ну и сказали, поднимите руки вот так вверх. и казаха, поднимитесь и видите, что эти таканы Ну я так стою, такой с руками вверх. Я с видимых рацете зланьте нагору. И слева от меня там пацаны стоят. И вот для отмены ему мумчета. И один подоходит ко мне говорит, а ты не поднимать надо. За что ты травил сидячий мумчати? Я говорю, сейчас это благословлять... Они, нет, к нему приходит пацан, а другой его друг. И одно другое мумче ид ⁇ т притягнуто. Сзади говорит, она на тебе порчу сейчас надо. И то казывая, у тебя сигашка, видишь, дукара, как бы штука... У рука. Я говорю наоборот, наоборот. Я сказал мне нее обратно ту. А он говорит, типа, а что я типа бахачества? Я говорю да, да, да. Я сказал да, да, шестанишь. И он короче, а ну ладно тогда давай тоже будем стоять. И только зовут Ну получается стоим мы с руками вверх. И стуим такая солнечина гори. И это ну жена пастор проходит. Жена то на пастора и два. Вот она меня остановилась, начинает танцевать. Перу, Архумейны, А, Ну парень слева, он что-то. Он то в тот момент испустил до завыл уже. Завязывает шнурки. Брызките. Ну и как бы. Ну, пасторша получается, она его пропустила и пошла дальше. И жената на пастырогу подмина и уйти на И он такой поднимается, типа, смотрится. И то и совдига углеждасы. И подсмотрит на меня и говорит, ты у меня сейчас полулем отжал. Гледомы. Ими вика половин миллион семи уткраднулся. Да, но это как бы бодрствуйте, бодрствуйте. Так а еще бодети бодри. Да. Ну и в принципе как бы все прошло очень хорошо. И в конце, когда мы прощались, один и... парень ко мне подошел. Накрай, когда си до спасибо. И казва благодаря говорю, спасибо? И я я просто... спитах, благодаря. С вами тусовался. Аз тусовались. просто со с вас. Ну поэтому, да, ну, это тоже очень важно, уметь тусоваться с людьми. И това много важно, <свят> да с хората. Потому что так ты становишься частью группы. Ну, тут группа когда вот вместе с людьми веселишься, ешь за одним столом, то... Когато и веселишь с хор, ты и речь тях на една масса. В один момент становишься их частью. В один момент ставишь частью тях. Вот так все. <звы> <плату> а, это действительно была очень особенная конференция. она истинно была очень много особенной конференции. Потому что у нас была возможность делиться Словом Божьим и говорить ми... о Боге. И мы за Божие Слово и договорим за Бог. Потому что в этот раз действительно было очень много неверующих ребят. Тоже по много неверующих хора. И это такая ответственность. шут гворност. Но для меня удивительно, как Дух Святой просто касался и открывал сердца ребят, вообще для нас и друг для друга. И убачно для меня беше удивово, что как Святей Дух до сердца таи ги утвалишься за нас. Потому что на второй день казалось, что мы уже неделю. За что на второй день не сеструши, что вечер наседми за сме И что? Ну действительно мы так хорошо ладим и нам так весело и хорошо вместе что... И не а, что нет какого-то ощущения что вот мы только-только встретились. Усещания, только что и я в какой-то момент заметила такую вещь и в момент нечто, которое очень сильно порадовало мое сердце а, а, в какой-то момент там в программе а, все так танцевали и веселились, и а, могли петь и танцевать. В момент толку вас и забавлявах, а пяха заедно. Просто, знаете, как выбросить все свои эмоции. Просто всички эти эмоции. Что действительно, как будто ничего плохого не случилось, все истинно, хорошо, ничто лошено не сей случилось и всячкой, и, и мы сейчас просто здесь можем наслаждаться жизнью, и не сегас мы заедно тут можем даже наслаждаемся на живота, смеяться, да смеем, проявлять свои эмоции, да проявляем эмоции, выплескивать десь. их какими карвами. И действительно было очень круто наблюдать за тем, как вот эти подростки, эти ребята, которые действительно прошли тяжелые э, моменты, и больше ну как-то эти тенеджеры какие-то примерно а при ходят много тяжких ситуаций, могли просто крыться и Вы... выплеснуть все, что вот у них есть. Успяха просто да свеутворят и да искарят всичку, което имаха. И это были не какие-то негативные эмоции, а они как бы вылились в хорошие, в позитивные, в веселые эмоции. И туда не бяха никакие негативные эмоции, ами бяха само позитивные. И действительно, любое мероприятие это люди. И на всякое всякую мероприятие mm -hmm. это у вас хора. И в очередной раз Бог сделал так, что и команда. И опорылим под Бог направит окачи и экипот... И наша команда и команда ребят с Пловдива. Наше экип экип от спловдив. И там каждый э, подросток, каждый человек, который был на этой конференции. Всеки молодежь какой-то на тази конференция. Все так сложилось, что ну вот все прям такие классные, такие талантливые. все усыплючит, а так же всички бяха толкува и толкува талантливей. Да, из-за этого было такое потрясающее ощущение единства. Из-за релиза твая и маша толкува невероятно усещтанне за единство. Поэтому это очередная конференция, когда мы могли приобрести новых друзей. Так а че твая поренда конференция куатус из двух бихмисприятелей. Укрепить наши отношения. Укрепить миси отношения это... Да, это было очень здорово. Бежим ногу в Во-первых, хочу сказать спасибо ребятам. Наверное, потому что, что если бы я я бы не оказалась там. За что только у тебя хотели, я может даже укажу там. Мы правда очень сблизились за эти два дня. Ногу со сближих мы за те дни. Uh, было очень классно, когда у нас uh, были малые группы. И бешим ногу готину но куатусе разделихме на малкие группы. Со Светланой Спиваковой. Со Светланой Сп... Спиваковой. Мы говорили про счастье. Уволихмеся за счастье эту. Это очень важно в данный момент. Твою много важну всегда. Также были очень крутые спикеры. И мыши много гостини спикерей. Они приехали к нам с других стран. Теду и Духопель нас у других держави. Это было очень приятно. Беше много приятного. Они рассказывали свои свидетельства, как они пришли к Богу. Рассказывал Хосвотис свидетельство, как Дудохопель господ. И я думаю, неверующим подросткам это было тоже очень важно. и если чё за неверующие тинейджеры, то вообще много важно. Они были с нами на одной волне, хотя они немного старше. на старше. Бьяха на одна волна со нас выпрыгивает бьяха по выроснй. Дэн очень классно зажигал. Дэн много гостину. <laughs> Вместе <си> с заедно со <laughs> А, также у нас в комнате был кондиционер. И всё а, что таково, в сайте имах ми кондиционер. <laughs> Поэтому мы не вертик, как Аня, мы догадались взять одеяло. Такая mm -hmm. же. не, не, не заморозных ми как то из а и соседих мы да удела <laughs> У меня была мысль забрать у кого-то еще одеяло. <laughs> имах мысль да взема от някую другу одеяло. Но я поняла, что кому-то тоже холодно. Вача разбрах, че някую другу можешь всё что-то морознить. Кормили, не так уж и плохо. Храних они не толкова лоша Потому что я мне есть чем сравнить, я <laughs> тоже... что ты -то воду с какого <laughs> <laughs> Это правда было лучше, чем у нас. Твои же полубрют кого-то в наших отеле. Вот, наверное, все. Это была наша такая первая конференция, Твоя и я тоже очень хочу поблагодарить ребят Иска и Бога за такую возможность за, за это место, и за, за, за эту возможность. Место, да. за возможност. uh, и эти несколько дней были действительно очень насыщенные, и, uh, и, uh, и с особой теплой атмосферой. So uh, uh, я никогда такого раньше не ощущала, Никого не сам такого нечто. поэтому мне очень понравилось, много я хариса. надеюсь, что еще раз когда-нибудь что-то будет подобное. нечто подобное. <связать> а, вот, что еще сказать. <связать> а, во время прославления, прославления. Да, мне очень понравилось. <связать> и во время служения. И во время. На поэтому, служения идут, несмотря на то, что мы устали как-то физически, физически, эмоционально мы умурение, еще больше наполнились. Эмоционально ногу все наполнихме. Вот, все. Спасибо. <связать> Ну, что я могу сказать? Как вы <свёзд3> это, это, Звезда. Это для меня это просто был настоящий оазис. Взамен истинский оазис. Ну, вообще было просто замечательное время. <свёзд3> ну, невероятное время. Замечательные ребята. Невероятный хора. Честно, я давно это давно искал. О, да, мне этого такого не хватало нечто. очень. Ногу не миду стигаешь, такого нечто. Слава Богу, что Господь нас сюда привел. Слава Богу, что Господь не доведит Туда нас привел. Че, не Спасибо нам. всей этой команде. На то, экип, что он. нас так приняли. Прям с распростертыми объятиями. С, я прям очень счастлив. Со ногу счастлив. Просто перед этим у меня были какие-то немножко... Настроение было просто не очень. Чего-то не хватало. Не я понимал, что в моей жизни как-то Бога не хватало. Разбирах, в Хотя, вроде я как и верующий с самого детства. Господь, вопреки, сам вярла, что Такое чувство, что я снова покаялся. Бачи, что покаях. Ты шо? Я просто такие эмоции получил. Такие эмоции получил. На всю жизнь просто. Зацел живот. Буду обязательно своим будущим детям рассказывать. И за дождь лучше рассказывать, но будешь сидеть и Мне этот Дэн понравился. Могу мне понравился Он, Я не думал, что он меня вообще заметит. Я а с ними слышу, что из общего, что меня до да, тебя не заметит. И плюс он вызывал вызывал кто будет каким персонажем и из Диснея не пить такой как и в персонаже и вот и я был Тарзаном я сбег Тарзан покажи демонстрируй сейчас сейчас что демонстрирую это было лучшее что могло быть в моей жизни вообще на эту роту кое-то би могу голос и случив мой живот и как мы потом с этой Дашей переводчицей зажигали и как вообще как все два все танцевали мы с Самой и... строгой. И этот ее муж, Леонид классный тоже и мы человек. Он ну, много госин, человек. Мы постоянно с ним вместе кушали есть, в столовой. Я, я Все думаю, время за одним за столом сидели. Заедная одна масса. Ну и скажу, кормят кормили нас там неплохо. И и очень хорошо. Просто добрее. Лично у меня претензий нет. А с ней, мам, претензий. Спали mm -hmm. очень хорошо. Спахли много добрее. Я спал, как невинное дитя в кровати. Спах, как невинно детей. Конечно же, я взял теплое одеяло, потому что было прохладно. Сбил из всех одеяло, зашел тебе шестую И прикол, рез... вот ребята спали по несколько человек в комнате, а я спал совсем один. И хорта спал, как у человека в стая, пока спах сам. Реально чувствовал себя, как король. С чувствовал, как украл. Такой. Это было просто классное, ценное время. Много ценного времени. И зато вспомнил, как в Дарц играть. Не вспомнил, когда в Дарц. Хоть потренировал свою меткость. Последний По раз я играл 12 лет где-то. В общем, это было просто замечательное бежит время. Просто невероятное время. Ребята классные. Много гостей не хороимы. А как мы прощались, это было просто а вообще что-то с, что с чем-то. Вроде и незнакомые люди а не так приняли нас, словно мы свои, свой. будто мы друг друга знаем, с самого давна. детства, От как детства с одного с двора. С, вот один двор, улица. Каж с каждым там пообнимались, все такое. <соценно> Две девочки сказали, что я вообще крашу. Ты у меня что-то <соценно> казаха, много красивых. Они, <соценно> там... <соценно> они по-моему, они там неверующие. Если <соценно> сейчас <соценно> не верующие, не знам. <соценно> Мне почему так казалось, что там вообще не было неверующих. Только что-нибудь что неверующие там. В общем было все хорошо. Спасибо за это время. Ну да, было время очень классное. Так неожиданно получилось. И много неучак у нас и получи. Как вообще поехать туда? Из общего да, там. Мы вот. Неделю назад вообще сюда первый раз пришли. <свят> и нам, Ани или Рома, сказали, что э, есть два свободных места. <свят> ну, и нас позвали, я не ожидала сейчас на такой... Время там было очень классно. мне там еще много много Там, правда, в самом начале было... Э, все неверующие, можно сказать. А потом такая атмосфера пришла. Ну, все принимали слово. Все хлопали, все поклонялись. Всечки и вот в последний вечер, во второй. И последний-то вечер как-то так. Расскажу за одну девочку, которая с нами общалась все это время что два дня. Расскажу там. за одну вечер, когда протягивали руки. В первый вечер, куда-то протягивали руки. Пастора с разных стран молились за нас. Паспортируют вот различные державися молиха за нас. А, она рассказала, что один одна женщина. И тебе рассказывает, одна жена. Как бы, ну, она ее не, не знает. Тебя не опознала. И она в ее жизнь засвидетельствовала за одного человека. И тебя свидетельство за животность и за один человек. Как пророк. И... Как пророк. Потом эта девочка расплакалась. этого следует вам, она... Но она это скрыла. Это она рассказала мне с моим другом, которого в одной комнате жили. Это так интересно получалось. Что она описывала вот это чувство духа святого. Своими словами. И оно так естественно, слова такие естественные. И Что я сам чуть не заплакал. Я за Макудаси расплачу. Но я сдержался. Бачусь, я сдержал. Очень приятно было. Песни классные были. Песни я тебя прыгал, ко мне не скачут там. Я там Танцую. И Влад там тоже. Мне кажется, нам потом ремонт придется там делать. Себя, что Раута ремонт там след нас. Очень классные ребята все Новый год. были. Я забыл все слова, которые хотел сказать. Но уже все остальные и так все сказали. Всем спасибо. Да, пришло и мое время говорить. И перед тем, как сказать, хочу, чтобы мы все вместе громкими аплодисментами поздравили нашего дорогого и любимого пастора Андрея с днем рождения. что ты нам очень дорог, и мы тебя сильно любим. Сколько там, 18 сегодня? <свят> <свят> да, действительно, время было очень крутым. Время, тут еще много, Готину. И, а, вообще, перед самой конференцией у нас, э, и по определенному обстоятельствам, стал вопрос, стоит ли ехать или нет. это такая, их медали Но Господь дал знак о том, что нам стоит ехать. дать знак, и И вот... День отъезда. И пойдем за минимум. Мы, я постановил сиденье, застосавим вещи все. Постанових сидалки и с сложных миништадов там. И у нас, помимо того, что с документами не все в порядке с машиной. Документы тянут не, не бежишь птичку на рейт. У нас машина рассчитана на 7 человек. Кулатые за 7 места. А мы в 9 ехали. Вот так, как цыганская свинка. Да, на втором ряду девчонки в четвером вот так вот теснились. На последнем ряду на двух креслах сидели Стасия, Влад и Олег. Влад, Влад вообще там У него одна сторона на, одной, на одном кресле Вторая сторона на втором кресле была Ладно, одна тому сторона, но одна досидалка Друга-то на друга-то друга И перед тем, когда, когда все вещи загрузили Я смотрю и У меня ну, на машине потек антифриз И приди до не штата багажа клада, антифриз. Просто Пучите, я смотрю, путите. там такая лужа и, ну, Я и потрогал, понюхал, понял, что антифриз, антифриз. Я помолился умолился. Говорю, Господь Пускай твои ангелы несут эту Господи, машину, не пускай эта поломка исправится. Носи. Вообще Господь неоднократно с техникой мне помогал. У меня Господь как постирал, когда мы не могли запускаться. Это... Я помолился, и она заработала. Если... И мы заехали на заправку, и, и думали, нет, мы едем. На бензиностанции. Я купил самую большую канистру антифриза. Думаю, будет, если, если будет вдруг это вытекать, будем если покупать мы, и доливать. А доливами. И, хотя там неплохо вытекло, я эту канистру... Залил до максимума. Вопреки, чем много истечия, залях на максимум. И вот я не доливал до сих пор до максимум. И все-таки не я Да, Господь э, просто взял, починил Господа, машину. Господь тут ремонтировал кулаконию. Да, как сказала Аня, у как ребят с его, у них все должно быть по плану. Пловдив, по плану. И мы приехали, и нас спрашивают, вы подготовили их? Потому да? что мы отвечали за такой развлекательный. За, за развлечение это. И мы говорим, ну мы их взяли. не, казахме, не mm -hmm. зех... А подготовить, говорю, ну импровизация. А подго... не, Потому что у нас нет плана действия, мы страшны в импровизации. то не, не мой план действий не И в вот мы действительно. Нам сказали, что там ребята депрессивные, там все озлобленные. Там соузлобение, депрессивные хора. Но, не знаю, там такая была Божья благодать, и такая бачи, счастье, и радость. И мы только в Гулямом Божья благодать, счастье и радость. Что вот мы, вот мы начали, вот мы позаселились, все. Просто все И начали играть в дартс. И запошли мы доиграем в дартс. И там негде было устанавливать дартс. И, и я смотрю, смотрим, есть арка. И я смотрю, арка, есть швабра. И, и мы швабру устанавливаем, стирка, и там получается под... И закачу стирка-то... Закачих да, не оно там держало равновесие, и мы играли так в даль. И, и, и в начале у нас было 8 человек. Где-то ребята еще стеснялись, Някую, не хотели стеснял играть. Упорожьте. Минут через 15 След нас 15 уже было около 30. Бяхме около 30 души да, я смотрю, там, вот опять же, импровизация: я смотрю, ребята как-то неохотно играют. Я Жела... Без желания играть и Я такой, ребята, Ворота. давайте, кто победит, получает сникерс Я сказала, какой ты победишь, чем получит сникерс Дальше все так вошли во вкус, что мы разыграли палку колбасы Из видней вкус и... Играх мы за салам И еще килограмм бананов Если это у вас за килограмм банани Да, вечером настольные сто... на игры тоже пошли на ура Вечер играх на... в игре настольные Мне только мафия не понравилась Самому не мафия Что меня в первую ночь убрали, я не играл больше ну, было очень весело. В много забавно. Действительно, мы так со всеми подружились. Много их, мисусички. Вечер Талантов был просто Вечер на ура. Вечер Тома Таланте, Тепми намного Там... добрее. Очень много ребят показали свои таланты. Много хоров показах освоите таланты. Ребята с, там с пловдиво еще раз удивились нашей сообразительности и креативности. И типа вот пловдивцев у чудо вот ново на наш на наш Потому что у них на пульте не было кабеля на телефон, чтобы музыку пускать. Потому да, что у да с телефон. Но у нас дороги была колонка. Больше не одна колонка. Звука было недостаточно. Больше звука беше слаб. Яня сообразила просто гениальную идею. Она поставила колонку и, и вокруг два микрофона. И около нее два микрофона. И колонка отдавала звук микрофона, с микрофона уходила. Да. На и просто ребята подходили, видели эту конструкцию и, и говорили, что это гениально. И действительно настолько... Мы друг друга, с друг, друг другом подружились, как будто реально мы там были И ни, минимум недели. Итог в воду были с пролетелихми, че все едно бяхме, една сырница там. Ну, я не могу сказать, что мы с Пашкой замерзли в одной комнате. Не могу докажуть, че с Павелом замерзных мы встали. Мы даже не знаем, есть ли у нас там кондиционер даже или не нет. Даже не знаем, дали мы кондиционер или А по поводу еды просто это... Захраната. Разбаловали мы на молодежке. Просто на нашей молодежке собрание сми. с облезем. Было действительно круто, но мы настолько... Подружились с ребятами и вас Что когда прощались, Чеку один мальчик спрашивает а мучай а мучай а, а нельзя ли делать двойное усыновление? А а мучай <плот> мучай> мучай> <плот> потому <плот> что он хотел, чтобы мы с Аней его усыновили <плот> И когда мы уезжали, действительно нас <плот> окружили <плот> полностью <плот> Такие начали стучать по окнам, чтобы мы При... Да, потому что мы до этого полчаса прощались <плот> По окнам отеля мы думали на нас опять, на Просто от того, как мы веселые, нас неоднократно люди... что-то не видно, что Один раз мы смеялись не в Лили, когда покупали продукты, на нас там претензии кинули, почему мы так веселимся. Видно, и смеемся. Скара, сме весели и се Сейчас в отеле, в ресторане мы то не же пыталась, самое. Что, одна жена не и тут вот нас толпа 40 человек. Толпа, и, и все нас провожают. Не и там крики, а уже было... Полдвенадцатого где-то. Но я думаю, кто-то может быть и выходил на балкон ругаться, но когда видел толпу Бачки. молодых ребят. И мы. И дух святой им говорил, типа не стоит. Святые духи <свят> И действительно, вот я понял, мы когда пришли там помещение, <свят> где проводилось служение. Было, было подвалное. И не было стульев и, и ребята начали паниковать Типа, а как нет стульев, как все будут сидеть И мы смотрим, в углу стоят вот маты И, у ледных пазлы. Пазлы. и мы говорим, так давайте постелим и будем по-казахски сидеть на полу и, стоим на, на и, и, для, и для них было вот непривычно Как? И нет, за можно стулья не обязательно не убеду, как така, говорю, Ребята, это молодежь, и и я сказан, только Я сказал, поготина даже такая и вот мы постелили и действительно всем было только в удовольствие сидеть на полу. И на всички, даже им на в, суб, в субботу я понял, почему было хорошо, что мы были в подвальном помещении. В субботу разбрах, за что добре, били в Потому что, когда вот была песня про славление и ребята -то -то пели в вот это о, о, о. Пяхме, о. Вот сегодня там сзади ребята прыгали, мы там с Лехой прыгали. А вот представьте, 40 человек Представите, 40 в один момент просто. Момент просто Что если бы мы были где-то на первом-втором этаже, а мы бы провалились бы вниз. Вот Влад там тоже зажигал очень сильно. Влад много добре, время. И я просто смотрю, он, он был спереди, как Влад танцует спереди. Я, я, спереди. я был посередине, я поворачиваюсь назад, У а там девчонки наши, из с Пловдива, все там, там, все. И наши, и Пловдива, все там тоже наш, повторяют уже Пловдив, за Влада. Да, ему настолько понравилось, что он даже ключи с отеля с собой забрал. Толковому хоре, даже И. Все нас приглашают и не канят. в бургас в пловдив в бургас служить, в пловдив дослужить. потому что мы действительно, вот мы ехали, мы ехали поделиться с людьми Зачем вот этой мы радостью, мы счастьем и любовью. И я просто видел, как Господь наполнял наши сердца, чтобы я мы могли просто открыть. Не смотря вот на какую-то физическую усталость. И вопреки физическому умору. Потому что я до этого поехал после тренировок очень уставший. Что-то придет воуте дух после тренировок много. И там угры. как прыгаешь все там с играми. И почвами доскачеми доиграем. Но Господь просто давал мне силы. Но Господь просто мне силы. На футбольный матч хоп, у меня проблемное колено, матч. но оно вообще не болело. Потом силы резко закончились, но вечер талантов он опять приключу, дал силы. И, и, и так каждому. Вот и вроде кажется, что нету сил, но ну, господь так, так нагадил и наполняет силы. Господь у Василий, да, Василий, ты наполнил Поэтому было крутое время благодаря спасибо. Спасибо большое, проходите места. Слава Богу.